Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания второго расклада – это гляделка на недельку с 25 по 31 января. Будем рассматривать, к чему у вас, какие энергии вас ожидают, либо у вас будут происходить, либо какие-то энергии, которые будут сподвигать, как раз-таки на события недели, тоже посмотрим, и совет на неделю. Поэтому выбирайте один из четырех вариантов. Первый, второй, третий, четвертый. Так, здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант, давайте посмотрим, гляделка на недельку с 25 по 31 января, энергия, события и совет. Соответственно, энергия на неделе будет, шестерка жезлов, луна и э, туз мечей. А, дорогие мои, ну, а кого-то, конечно же, будет нести к победе, нести к каким-то вещам, которые они давно хотели, также могла бы сказать, что некоторая появится самоотверженность, самоуверенность, даже порою чересчур, который может у вас там в событиях как-то проиграться. Плюс тому, не очень порой благоприятно, но все же э, слишком большое самомнение. Соответственно, возможно, также у некоторых... Э, будет ощущение то, что они одни в поле, они заслуживают победы и всего самого наилучшего, что без всех я одна всего добилась, то есть какой-то очень сильно завышенная может быть здесь самооценка немного, которая смывает как-то вам вот правду с ваших глазок. Поэтому здесь также можете, вас могут какие-то преследовать идеи, мысли, страхи. Я не удивляюсь, если такой какой-то момент будет сподвигать вас на какие-то действия. Но здесь очень нестабильная немножечко энергии и ощущение всего. То есть немного, я понимаю, что шестерка жезлов это победа, это... То, что мы делаем все возможное, и при этом мы достигаем результатов. Но дело в том, что немного вот именно основа луна по тузу мечей немного ну, зыбкая, как зыбучие пески. Поэтому, дорогие мои, ну вот какие-то такие энергии могут вас посещать. Самоотверженность — это как, же, как, же, как один из семи грехов-то. Да? Что я все смогу, я все сумею, я на все-все пойду гордыня, вот, дорогие мои, но вот здесь может она очень сильно проигрываться в вашей какой-то стезе. Это не значит, что это плохо как-то, либо это хорошо. Просто э, такими моментами надо с умом пользоваться, и как раз таки там у вас в совете такой вот есть. Вроде как бы и мысли хорошие, если вы будете самокопаться, как-то улучшать себя и свои навыки, и при этом на работу, на себя все Делать. это неплохо это даже очень хорошо но если это касается я спасу мир я одна все на моих плечах я молодец все я готова в бой И, то понимаете вот, вот один в поле не воин в вашем случае на, на следующий вот на неделю на этой уже грубо говоря, но почему все-таки у вас по пятерке пентакли в событиях, у вас калисофортуна и двоечка пентакли, то есть, дорогие мои, ну здесь, возможно, не уследите за чем-то, возможно, какие-то интересные случаи, возможно, большие траты, возможно, какие-то непредвиденные ситуации, которые вы не предполагали, но при этом как-то, возможно... Правда, может быть, и все-таки сыграет фортуну вам на радости, на какую-то славу, и прям все вовремя. Да, дорогие мои, но здесь все-таки пятерочка Пентакли, двойка Пентакли, все-таки не особо такие... По своей сути, как в начале по пятерке Пентакли, позитивно сном. Ну, то есть с вами могут случаться какие-то нестандартные вещи, какие-то случаи, какие-то перемены, которые, возможно, вам будут на руку в этот как раз-таки момент. Но по пятерке Пентакли, либо требующий какой-то помощи, либо требующий э, э, ваших личных средств на что-то. Поэтому, дорогие мои, э, вот что, соответственно, здесь вы будете... Соответственно, со своими людьми, дорогими, родными, возможно, слишком не близкими. То есть как-то чем-то делиться либо как-то урегулировать какие-то фатальные, либо очень а, везучие ситуации. То есть такая необычная неделя, но все-таки по пятерке Пентаклей, как некоторая первая карта, что какое-то сопровождение, возможно, вы кого-то что-то будете сопровождать, возможно, вас будут сопровождать, а, придавать каких-то сил, либо помощи, потому что... Здесь пятерка Пентаклей, здесь она нестабильная, только в том плане: здесь никак не бедность, а как именно помощь, показывание каких-то результатов и сопровождение больше показывается в пятерке Пентаклей, второй сирен. Ну и, соответственно, колесо и двоечка пентаклей я бы сказала, как по классике здесь поэтому дорогие мои случай что-то нестандартное но требующее либо вложения либо ваших сил либо какой-то вашего какого-то сопроводительного момента кого-то возможно вы кого-то будете сопровождать в каких-то проблемах либо в каких-то случаях поэтому здесь возможно также 50 на 50 и хорошее и плохое случится то есть вот здесь вот как-то вот как-то уравновешивать вы будете какие-то ситуации которые будут подарком вам э, на голову сваливаться. Поэтому здесь вот все-таки по колесу фортуны в начале, по двоечке пентаклей, да, вам сваливаться будет, а вы это все будете регулировать. А, вот это надо, и вот это еще сделать. Что-то надо много сделать. Поэтому вот здесь вот какой-то такой шестерка жезлов вам в таком случае помощь. Но, поэтому переходим к совету. Тут сейчас императрица и королева мечей. Дорогие мои, будьте немного, конечно, восприимчивы. Ощущая, ощущение мира в вашем сердце очень бы не помешало на следующей неделе. Но дело в том, что здесь давайте будем немножечко реалистами. Как ни странно, но все таки у нас императрица и королева мечей. Немножечко реализма и конкретные точки зрения на определенная ситуация от вас это все-таки требует. Ну и побольше какой-то некоторой благодарности, некоторое ощущение тепла отдавайте людям. Также принимайте это, умеете это принимать, если не умеется. То есть вот здесь возможно также взаимовыручка и взаимоподдержка противоположного вам пола, либо одного и того же с вами пола. Почему бы, собственно, нет? Потому что здесь могут загадывать и у нас и мужчины, и женщины. И женщины. Поэтому, дорогие мои, не смотрим на определенные какие-то какие ситуации, не отказываем, но дело в том, то, что все это, вот, это то же самое, что решайте по мере, по их э, проходимости вашей жизни, приходимости, поэтому, дорогие мои, немножечко поприземленней, пореалистичней на все и вся, но дружелюбие, какое-то счастье и какое-то доброе слово э, от вас, э, люди, возможно, определенные ждут, либо с вами одного пола, либо противоположное, либо просто наберитесь некоторого ощущения тепла и комфортно для эм, решения каких-либо проблем на следующей неделе. Возможно, проблем все-таки по пятерке, по Луне, по тузу мечей. Поэтому, дорогие мои, вот как-то вот такая приземленные птички у меня будете на следующей неделе. Поэтому спасибо вам. Я надеюсь, у вас проиграть все самое хорошее. А все самое нехорошее будет для вас очень сильно хорошим опытом. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал второй вариант. Давайте посмотрим. Значит, гляделка с 25 по 31 января и энергия, события и совет. Ну, у меня очень сильно интересно, прям сразу говорю. Ну <с> давайте. Энергия, значит, пятерку кубку, шестерка пентаклей и правосудие. Ну, здесь, конечно же, ощущение того, что мир несправедлив, будет ощущаться очень сильно. Возможно, искание некоторых справедливостей, возможно, обострение совести, возможно, обострение всяких чувств, также и негативных, в плане того, что меня все обидели, все, все плохие люди, а я хорошая. Либо наоборот... Я все, все, все плохие, я всех спасу, я наведу везде порядок. Возможно, какое-то у вас обострение в этом плане произойдет, То есть хочется навести порядок не только там, но ну и в шкафчиках своих, возможно, дома, возможно, даже в чужом доме, либо за кого-то постоять, отстоять какие-то границы и тому подобное. То есть ощущение такое может у вас присутствовать по пятерке, кубков, все-таки в начале, возможно, некоторое огорчение, и это, ощущает, это может вас не покидать все-таки в течение недели, и поэтому какие-то контратаки, контрмеры вы будете при этом что-то хотеть делать для других, для себя. Если вы, соответственно, чувствуете некоторое давление совести, поверьте, давление совести у вас очень даже сильно, возможно, как-то почаще будет говорить совесть, что вам так или не так. Поэтому, дорогие мои, вот какое-то такое правда, правда всему голова, правда должна рулить миром. вот Некое такое вот рыцарство появится у вас на следующей неделе. Либо за себя хотите постоять, либо то, что, конечно, по пятерке все-таки меня, меня никто не любит, меня все обидели, все такие нехорошие. Я, так, я, такая, не, я такая вроде несчастная, и все должны это все заслужить. Поэтому вот либо так, либо наоборот, то есть одно из двух. На какой вы стороны в стране зла и какие вы печенки кушаете я не знаю поэтому вот дорогие мои события приближаемся к событиям да неплохо да неплохо вот в событиях. Тройка кубков, туз-чаш, туз умеренность. И события вроде спокойная, умеренная неделя. Возможно, всплеск эмоций, всплеск адреналина, что и захочется покушать. То это да, это да, это возможно все-таки у нас по тузу. Но по тройке, возможно, из-за какого-то человека, либо из-за своих знакомых. Либо, возможно, с кем-то, но не корвалол, а другое, хочется что-то что-то э, сделать. Поэтому, дорогие мои, неделя это спокойная, нормальная, стабильная. Возможно, какие-то посиделки, возможно, какие-то встречи, возможно, какие-то новые знакомства, новые свидания. Это тоже я не исключаю. То есть у вас все в событиях норма. Э, возможно, что-то новое, возможно, что-то прям неординарное, которое требует от вас будет всплеск некоторых энергий. Все такое хорошо, все такое хорошо, я надеюсь плакать то от счастья, поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так, все ж хорошо, а вы мне по пятерке там, что-то там, может быть, ретроградная хрень наступит вот в конце недели, там ретроградный Меркурий, может быть, это зацепит. Давайте дальше. У вас в совете, что самое интересное, семерочка жезлов, страшное суто, пятерка, э, пятерка мечей. Давайте так, у вас прям напрямую все-таки э, относятся к пятерочке пентаклей, Дорогие мои, здесь вот тоже одно из двух. Конечно, если вы считаете что-то верным, конечно же считайте. Конечно же защищайте какие-то свои границы, свои убеждения. Но, дорогие мои, прямым ломом Ничего особо невозможно добиться от других людей, от себя можно, но не от других людей, потому что в некоторых ситуациях вы просто можете перегибать палки, сами того не ведая, все-таки по пятерочке у нас мечи, то есть вы можете перегнуть палку, что даже этого не заметив. То есть, конечно, отстаивайте какие-то границы, но дело в том, то, что не перестарайтесь с этим отстаиванием, не перестарайтесь какими-то определенными вещами. То есть у вас все-таки в событиях у вас все хорошо, но вы как-то можете перегрузить все, всех, возможно, даже родственников своих, достичь каких-то побед, но особо никому не нужно. Кому вы можете что-то доказать, дорогие мои? Потому что некоторое доказание это вы доказываете самому себе, но если вы хотите доказать, доказать всему миру, задумайтесь, а стоит ли. То есть я не скажу, что здесь не надо отстаивать какую-то свою точку зрения, но перегибать с этим палку, ожидать что-то от других, это может вам сказаться некоторым минусом в вашей какой-то некоторой ситуации. Здесь сильная оппозиция семерки жезлов по основе, и по пятерке мечей, поэтому я бы здесь немного как совет предупреждения все в одном бы сказала со страшным судом. Поэтому дорогие мои я бы сказала так. Возьмите другую точку зрения, может быть, она тоже верная, то есть здесь не только какие-то свои личные владения и все и какая-то победа, потому что, правда, если вы что-то перег... перегнёте палку, вы можете сами того, конечно, победить, но при этом это не ощущение выигрыша, как того хотелось бы может произойти. Поэтому будьте немного просто аккуратны, осторожно с другими, с вашими родственниками, с теми людьми, к которыми вы относитесь, чтобы особо не перегибать палки. Но и не будьте особо каким-то хнытиком нетиком чтобы вот здесь как-то все унывать от того, что весь мир жесток. То есть здесь какой-то момент темперанса по событиях. То есть будьте немножечко такое. Чувствуете ощущение грани дозволенности, я бы здесь сказала по семерке жезлов. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Спасибо вам, то, что смотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Давайте посмотрим, значит, гляделка с 25 по 31 января, энергия, события и совет. Ну, прям-прям, да. Давайте, туз, жезлов, тройка пентаклей, четверка кубков. Дорогие мои, прям сразу скажу, энергия по -по похлеще, чем у всех остальных. Ну, с первым вариантом немножко не сравнится, но ладненько. Поэтому, дорогие мои, вам захочется все делать. У вас захочется много желаний, много энергии, много творческого потенциала. Для творческих людей идеальная работа и идеальная энергия будет на этой неделе. Но дело в том, что главное, как ее применять. То есть вас возможно, захлынет настолько, что куда все это применять, и немного может проиграться апатия. Дорогие мои, возможно, из апатического состояния вы с помощью вот этих энергий, с помощью труда, с помощью учебы, самосовершенствования вы сможете как-то выйти. Поэтому здесь все равно по четверке кубков я ее никуда не уберу, она все равно здесь осталась. Поэтому энергия будет переполнять, все хочется очень быстро, все очень хотеться будет. Творчество будет гореть в ваших руках, соответственно, работа будет также. То есть все здесь будет идти на ладом. Главное правильно это все распределять. Дорогие мои, забегу немножечко также в совет, что все-таки тут особо у нас четверка-то вышла. Поэтому, дорогие мои, поэтому если что... Давайте далее. Энергии-то у вас есть, энергии у вас много, желаний много. Главное их реализация, поэтому а, на следующей неделе. Давайте дальше. События. События двойка чаш, император, колесница. Возможно, какие-то поездки с любимым человеком все-таки, возможно, какие-то соглашения, какие-то договора, заключение договоров, заключение каких-то определенных вещей. Возможно, вы куда-то что-то поступите, либо куда-то что-то захотите что-то сделать для других или себя. Но здесь, я бы сказала, связано с обществом, связано с вашей работой. Возможно, укрепление своих позиций на работе, получение должности. Если у вас такое есть, то я за вас очень рада. Поэтому, дорогие мои, но здесь, возможно, какие-то скачки вперед с вашим молодым человеком молодого человека тоже самое могут проигрываться какие-то скачки вперед в любовной сфере возможно хорошее сотрудничество э, не только в любовном плане но и в плане работы э, в плане каких-то определенных сделок дел поэтому здесь социальная сфера с другими людьми очень даже хороша но дело в том то что все-таки у нас тут император немножечко грустный может попасться какой-то очень сильный сухарек поэтому я все-таки не исключаю но не падайте духом У вас очень сильно хорошо развита будет Социальная сфера с другими людьми И некоторое общение Если вы одиночка ни с кем не общаетесь То возможно надо подумать над тем Чтобы с кем-то пообщаться Поэтому давайте далее У нас переходим медленно к совету К совету у нас рыцарь, жезлов, тройка мечей Отшельник и король пентаклей. Дорогие мои а здесь у вас получится решить много ряд каких-то затруднительных порой вопросов. Возможно, также на этой неделе вам стоит находить какие-то ответы. То есть здесь я бы сказала, пожалуйста, на этой неделе действуйте. Не, не ждите, не стойте, просто действуйте. В зависимости от того, какие у вас сейчас грядущие какие-то ситуации и проблемы, которые вас гнетут. Возможно, также эта энергия, и это, эти события, и эта неделя будет располагать к определенным вам вашим действиям на этой неделе поэтому дорогие мои действуйте но соответственно основательно подумав над тем что надо делать то есть не просто так вот по рыцарю жезла все голубом по европам ни в коем разе то есть здесь надо с толком с расстановкой очень сильно обдумывать какие-то вещи предполагать и действовать то есть вот вот здесь именно движение в том направлении, которое вас беспокоит, либо решение каких-то задач, либо хотя бы пред пред чтобы что-то решить, эта неделя очень вас вам благоволит, грубо говоря. И как раз-таки неделя для таких действий. Поэтому, дорогие мои, Делаем, решаем, не смотрим, не ждем, но основательно думаем. Я бы сказала, внимание свою больше уделите тому, что беспокоит, тому, что не нравится, либо тому, что причиняет боль. Возможно, какие-то движения могут произойти в этом направлении для того, чтобы вы узнали ответы на вопросы, вы поняли, как это решать проблему, решается ли она вообще. То есть здесь иметь понимание того, как двигаться. И очень сильно вот такая вот неделя у вас такая... Ну, она просто очень интересная. Поэтому, дорогие мои, ну, вперед с песней. Желаю прям вам удачи на вашем пути на следующей неделе. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте. Кто у нас загадал четвертый, последний вариант? Ну, давайте посмотрим. А, прогноз на неделю с 25 по 31 января. У вас энергия событий и совет. Что самое интересное, там выпало прям на энергии. У нас кучка карт. Ну, сейчас давайте после тогда энергии скажем. Нет, давайте, давайте энергию. Ну, правда, кучка прям вот такая здоровая. Я думаю, что же, что же такое? Но здесь, в принципе, все, все прям перекликается. Дорогие мои, кто-то будет очень сильно раздумывать на разными рода событиями, чтобы, возможно, что-то в доме сделать, я не исключаю, что-то, может быть, какие-то, возьмет на себя какие-то некоторые обязанности, потому что у кого-то финансы позволяют. Кто-то очень даже сильно будет налаживать какие-то контакты именно... И не будет ждать, а налаживать контакты с определенным человеком для себя, даже если какие-то были нервотрепки, либо какие-то огорчения между людьми. Поэтому а другие будут, я бы сказала, что будут вылезать из каких-то ситуаций, где кто-то друг другу лгал, и более будут адекватно друг другу приятно относиться. Это, я бы сказала, какая-то, возможно, некоторая парочка, я не исключаю. Возможно, вы встретите какого-то для себя человека, кстати который вам ну а для кого-то кто и кто-то встретит человека который когда-то сделал кому-то больно и какие-то такие больше ситуации возможно возможно какие-то ухудшения состояния мужчина тут может у кого-то кстати проигрываться либо состояние либо энергии либо финансов вот одну из трех но это все у нас не просто так дорогие мои а вот какие-то у какие то всех вот именно больше здесь я бы сказала энергия десятка пентаклей королева пентаклей пятерки меч здесь как реабилитация реабилитация всего и вся то есть там показано очень много каких-то определенных ситуаций для того, чтобы люди как-то реабилитировались у глаза других, либо самих себя, либо просто реабилитировали отношения. Но здесь, возможно, также касается здесь семейных взаимоотношений. Давайте все-таки к энергии вернемся. Десятка чаш, десятка чаш, э -э -э, королева Пентакли, пятерочка мечей. М -м да, здесь захочется как-то ко всем приобщиться, кому-то постоянно позвонить, постоянно позвонить, возможно, с кем-то встретиться. Вот здесь немного ощущения, может, какой-то некоторой безосходности, но дело в том, что люди будут как-то сплоченней на этом варианте. Возможно, вокруг вас будет такой человек, который будет спло сплочать все, всех и вся, но здесь, если у нас все-таки об энергиях, и у нас все-таки об этом варианте, то, возможно, вы будете немного сплоченнее со всеми остальными, либо будете тянуться к тем людям, которые, в принципе, эм, хотите, возможно, как-то захотите как-то реабилитировать то, то, что было, либо что-то будет хотеться исправить. То есть здесь хотение какого-то целостного состояния. Возможно, у вас будет какая-то каша немного в душе, поэтому захочется все привести в порядок. Поэтому вот здесь вот некоторое ощущение порядка, то есть первый и третий, первый и третий вариант, это проигрывается в четвертом, с плюсом второго варианта немного. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то некой хочется целостности, и будете стремиться ко всем. Возможно, стремиться к вашим родным, родственникам, ближайшему кругу. Возможно, будет суперопека, я не исключаю с вашей стороны. Поэтому, дорогие мои, если суперопека, то это может навредить, если что, все-таки по пятерке мечей. Поэтому вот как-то да, держитесь. Денег где-то а вы держите. -то. Ладно, события на этой неделе. Императрица Солнце и Верховная Жрица. Дорогие мои, ну события это хорошие, события это... Возможно, какое-то дело пойдет, возможно, какой-то будет рост в каком-то вашей ситуации, либо будет выяснение каких-то каких-то темных вопросов, которые вы не знаете. Постижение опыта будет на этой неделе у кого-то очень сильный яркий опыт. Я не говорю, что он плохой, не говорю, что он хороший, но какой-то некий опыт все-таки будет присутствовать. Возможно, вы что-то для себя проясните, что-то для себя поймете. Возможно, закопаетесь в книжках. Возможно, вам будет также интересно что-то поизучать. То есть вот события больше связаны с вашим внутренним миром, мировоззрением и освещением каких-то проблем, которые, возможно, с которыми вы шли бок о бок, либо как-то боролись, либо шли от кого-то. То есть вот здесь вот я бы сказала немножечко улучшений вашей жизненной ситуации, важных жизненных аспектов вашей жизни. Грубо говоря, масло масляное. Поэтому вот, дорогие мои, ну события это очень даже прекрасно, у кого-то просто как опыт. То есть, ага, опыт, все, спасибо, до свидания. То есть, и такое все равно я не исключаю. На шкурке узнаете что-то, какие-то вещи просто на своей. Поэтому давайте советую. У нас шестерка мечей, паша, чаш и, соответственно, туз мечей. Дорогие мои, ну, возможно, кому-то надо помочь. Кому-то надо помочь, что-то преодолеть. Возможно, вам нужна помощь для того, что для преодоления каких-то ваших, Вещей. Возможно, для запуска каких-то проектов кто-то понадобится, либо для осуществления какой-то некой яркой мечты, либо яркой идеи тоже вам кто-то понадобится. Возможно, какие-то союзники. Также в совете по шестерке, по пажу, чаши, по тозу, мечей, возможно, деликатно относитесь к определенным людям. Деликатнее, больше приятно как-то более лаконично отображайте ваши мысли людям с кем вы идете по пути либо с кем вы хоть захотите идти в принципе либо иметь какие-то определенные дела то есть будьте лаконичнее будьте поприятнее возможно просто яснее какую-то свою мысль освещайте но более с приятным все-таки оттенком, а не, а не только «я хочу вот так-то, так-то», а если ты будешь это не делать, ну, это не очень в этой ситуации, поэтому освещайте более деликатно какие-то определенные вещи и, и тексты с теми людьми, с кем вы хотите что-то решить, либо хотите что-то понять. Возможно, будьте просто деликатным человеком, спокойным, уравновешенным. И э, готовым ко всяким неожиданностям, ко всякому новому в вашей жизни на следующей неделе. Будьте немножечко откры, э, открытия. Не, не, не. Будьте немножечко... Ну, нет не, ну, чтобы вот человек открытый добрый был, как сказать. Короче, будьте добрее ко всем и... Э, Открывайте свою все-таки душу, потому что вы у меня такие интересные люди. Интересные. Ну, ну, сейчас много в комментариях пойдут. Да я душу открыл, сейчас плюнул все дела. Ладно, дорогие мои, я сказала, а ваше а дело решать, не решать соответствие. Но это же ваша жизнь. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого лучшего. И пока-пока.